еще пример китайской автомобильной компании никола знаете да что тесла был никола тесла так как тесла уже маска столбил то вездесущие китайцы застолбили Никола и говорят, ты там легковые какие-то, а мы не мелочимся, мы компания компании слона мы будем электрические грузовики. Многие улыбаются, наверное, знают эту историю или это уже нервно, и хотят домой. История была такова, что они, конечно, прототип, они сделали какой-то грузовик, сказали, сколько у них предзаказов на электрические грузовики, показали ролик в движении, и там знаете как, что... Ну, потом, понятно, были суды, вот видите, как это выросло, и потом, как это упало. Что грузовик Никола находится в движении, а не едет самостоятельно или едет с помощью двигателя. Суть какая? Когда снимали этот ролик, кто-то потрудился и поехал на то место, ту местность, и там уклон 2 градуса. Этот грузовик просто поставили, он катился, там двигателя никого не было. Собрали денег, взлетело до небес. Вот что происходит про электромобиль, ну, или про фондовый рынок в частности. Конечно, инвестируя фонд, вы в такой... Не попадете. Когда вы выбираете одну акцию, уверен, что это она, но раз выстрелила Тесла, выстрелит Никола, вы можете быть вот, вот где-то здесь.